Это делать, да, особенно в напарниках особенно в напарниках блядь, где по сути там видик там надо как-то подпотеть по ну... показать страты блять показать под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под под это тоже блять еще под нахуй не, ну я не потел. Не, я говорю, потеть на парнях это еще то и сделать. Нет, да, не, я просто, блядь, пилошу, что, ну, блядь, я не потел. Нет. Нету какого-то вайба такого. Нету ставки. На спорт? <laughs> 1xbett. <-bap? с Insta> <со> 1x 1xbett, этот почту, знаете, пойдете. Да? Деньги скинете. И кто Спорт один. Вниз упал. Так. Красный mm -hmm. один. Убьет. Нахер отсюда. Убил, убил. ай яй яй Убил. <coughs> ну да, да. Сникерса. Ну, того самого. Секс? обязательства сегодня обсуждаем смотри три раза предлагают мне воду внизу пиздец красный где его друг алексей верхний и вот стоило сверхний того нашего времени Просто, пацаны, сказать бы, давайте скейпнем по фаст раунд. Мы такие, ну давайте, в чё Мы <laughs> так быть такие И пошли бы на этот Как нормальные люди. Деловые. О. Время, деньги, день. время, деньги. Ой, ой, ой, ой. Что, О, это? ой. что это? Вот? Что это вот такое? Это глобалы? Да. У меня был калаш? Вот так не говори, что... Ну да, у меня был коллаж ями не а в эту Ой, господи ребята вам нужно больше тренироваться суждая это уж не надо им тренироваться почему Ну, ну зачем доли, да? ну вот и пускай идут не до иду своей дорогой, да прошел на шорты угу. а хорошо шорт. да я знаю. Понял. Где последний? Без понятия. Без малейшего. Шорт, шорт. внизу суп... Господи, это клоуны ДН. Позорники. ведь поэтому не ебёт. Нет, это просто такой цирк. Шмар. О, все, ну, фауфан пошел. Ужасно все. Не на своих ногах путаются ногах? Да. Ну, Писун мешает, может, не знаю. снизу пушит. Допушился. А я больше не видел никого. Да, так. уж ребята. Ой, девочки. Давай, давай, давай, давай, давай. давай да. Авик мы не да знает. знают. А, -а, -а. скол. блять. Да, Вовик, да, ранату, да. А что резать? Зиба, все, все, все, все. Я резать. Что там? Дорога до головы. Ну, это получается, он он фулбелым не был, да? Я был фулбелым. Ну и нормально, какие веселее блядь. Так надо, так надо. Чтобы этот уверенность передала. Ну конечно, флажка есть, а там разберемся. Сами разберетесь, да? Я вам главную флажку дал но Я даже, не ну, можно сказать, я им пору Ну да. Ну что-то это как -то, я, ну, я. тоже не знаю. Вот это хотя бы. Хотя бы это должен был меня убивать. Игра-то будет сегодня, нет? Как бы много 6 чуваки идут. Не, меня-то в принципе устраивает, блять. Ну, ты-то свое забрал. Дайте я мне свое... тебе свое забрать. Я свое забрал. Не, ну хоть бы какую-то тактику придумали бы тоже. Не только и... верхний. Шор, ну, шорт, шо... да. блять, шорт один. Разный, пиздец. Все. Сверху. Сверху ласт. Тоже фуло. От... Я какие-нибудь слята. И не его. Ела моду, привет. Ладно, коми О! Меня уничтожили, Денис. Пять пуль. 17 пуль. Смок ради смока. Ну все, раскачегарили Дениса. Да, давай, давай. Это заебал. Блин. Никого ты наебал. Себя получается. Фейкс работал? Ну, ну, ну, я поверил. Дурак, блядь. Ну как? Ты поверишь, что флешку кинешь, или ч? Иха! Иди команды не давали. Извиняюсь, извините. Извините, извиняюсь. Извиняюсь, извините порт один. Опа. Чё а за? Пизда походу. Ты не походу. В Ой. Шесть. На по жопе. Это убьешь А надо было бы по хорошему. Это молик Даже за молик мне побежал. Это же прошивать а я, я хочу молик. Я тут пойду запушу окна Че, здесь шутки шутить пришли, что ли? Действительно. Серьезная игра. Да, только что -то противники не серьезные. Нет, они вообще это против ботов не закинули? Куда? Без понятия. Я проверяй, сидит. Да нету. Ну или прошел. Да нет. яма может вот. пошел. Проверять. И подмаслить. Ну да. Шорт? Яма, яма Яма, а, яма. Плен увидишь с камеры. Может зарезать его вообще? А Масляно. Вот, Забирай, просто уеби его. Привет. Я ваша тетя. Я даже не хотел убивать. Да. Пососите пибо, поняли. А, ну да. Ну все, получается, рубрика закончилась.